Дратути, у нас свежая новость, имя не важное, но няшка беременная оказалась. Что, маленький хомячок, да? Твое ребенок рождается, правда? Нежка. Yeah.